Всем привет, друзья! Сегодня у нас прекрасный осенний день, утро пока что еще, да, 7 часов. Мы приехали на наше Ну как на наше? Мы приехали в гости к нашим друзьям. Диман Стас, привет! Вот, кстати, Стас звонит, сейчас мы с ним поговорим. А, нет, это Димка. Да, Дим. Короче говоря, поле вы это уже видели. Отличное поле. Хабар тут до... Дед Хабар тут добрый. Но здесь отряд уже ходит из пяти человек. Так вот визуально их не увидишь. Они примерно в километре от меня. Вот. Но, тем не менее, по традиции мы сейчас хрюкнем немножко кофеину. Вот. Одеваем наше снаряжение. Берем с собой помощников. О, еще одна вещь. Говорят, дед Хабар любит яркие вещи. Сегодня я приобрел на заправке вот такие вот яркие перчаточки. Сейчас мы посмотрим, как на них клевать будет. жалко печальку нашел смотрите металлопластика пластика я ее ищу монет у нас уже практически не интересует ну вот печалька ну может быть из деталек потом что соберем может, что соберем так сейчас мы подойдем этим ребятам, которые там ходят спросим, что они нашли пойдем Так, ребятки, наконец-то какой-то нормальный сигнальчик. Пацаны наши. Значит, гости Воронежские выехали. Ребята, если смотрите видео, привет вам еще раз. И у меня тоже. Маленькая-маленькая. Манитосинка. Маленькая. Очень маленькая. О, гляньте. О, -о, О. Слушайте, да, да? птать! Да она серебряная Так, тихо Облачник серебряный А какой сохран, пацаны ё Как только что напечатали, видно вам, нет? Вот так Ядрить, колотить 1708 год Какой сохран, пацаны, первый раз такой попадается Ёлки, палки, а, петюр уня, А тут я подумал копеечку где-то в этом же райончике. О, такая маленькая сигнал, такой говнистый сигнал. Вот так дела. А вот они, красные перчатки-то, пацаны. Нахер. Не чувствую я, не чувствую, над все. Вот она. Так. Ч это вес имеется какой-то? пуговка и не гирька а целый гиря от такой кафт если на кафтане 10 штук повесить такой кафтан потеряешь нахер У какая бомбина но это даже наверное не гирька вряд ли это гирька ну хрен ее знает хрен ее знает что это гирька не гирька может и гирька но все равно а что? такой сигнал то что-то я не пойму блин туль поле говном каким побрызгана улечу тут О, ха -ха. Камень! Камень! Пацаны! Брюлик, -мо! Глядите! О! Целая! хе Ребятки! Монетный сигнал на e но ну никак его не спутаешь ни с чем. Вот он, вот она, вот он комочек. Давай крупным планом, это самый интригующий момент. Тут надо перчаточки снять, такие. Это самое приятное, что у нас есть на копе. Знаешь, что у тебя в руках монета, но не знаешь какая, да? Опа, опа. Какая-то говно лысая. Сейчас мы на нее посикаем. Ну-ка, ну-ка. Где тут супер пузырек мой? М -м, крупный план. Полошечка видно вам. 1700, непонятно какой мне год пока. Наверное. Ну какая бы ни была. Так, ну давайте уже посмотрим на наш хабарник. Прибавляется, да? Вообще, я не видел такого шрифта. Вот зачет, зачет. Ох, хороша, хорошо, первая моя. Я пью и плачу Еще вот спустя полтора часа Ни хрена я больше ничего не нашел Нашел завод по производству пуговый гирик Полная хабарница опять у меня с этого боль. Пуговый гирик Вот еще куча шамурдяка В общем иди сюда, смотри Вот этот крестик я вам не показывал Но Гирки я не буду вам показывать Тут непонятно ничего В общем вот такой интересный у нас крестик нормальный здесь вот слегка он подбитый но это не страшно вот эти гирки, вот я, я их и не стал даже снимать в принципе ну вот вот единственное спасло наш весь сегодняшний коп вот эта монеточка облачные 5 копеек серебром ну и конечно же это на любителя это на любители. Интересный перстачок. Вот это вообще не перстачок, мне кажется. Это для какая. Ну, а вот это вот что за Маниндос? Не знаю. Вот такие вот монеты, вот такие вот под конкретными окислами иногда приносит отличные сюрпризы. Ну, вот как-то так. В принципе, в принципе, нельзя назвать наш сегодняшний коп плохим. Нормально, подходили, хотел сказать отдохнули, что-то совсем энергии во мне ничего не прибавилось. Вот. Но вот еще не закончен, бабье лето впереди, так что подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ну все, я с вами прощаюсь, до новых встреч. Аливедерчик.